Почему я решил снять это видео, этот кусок, вернее, жирный, вставить в ролик. Как видите, на не одежда, от которой я был на вахте в Москве. Народ, данное видео будет не для слабонервных. Все, что осталось от крысы, такое вот, еще раз повторюсь, кошачье щекотило. Кстати, я сегодня один в комнате, поскольку все ушли на работу. Вот такой вот телефон я себе приобрел. Думаю, всем видно. Вот какие-то точки, как от бычков, как будто тушили сигареты об этот матрас. Если вы смотрели, пью чужой, когда там э, из девушки живота облазил его детеныш. Такой вот зверь. Давайте его сейчас прикончим до конца. Смотрите YouTube, обязательно. Крутой сайт. Там мои ролики. Подписывайтесь на мой канал. Также есть в Одноклассниках, э, ВКонтакте. Народ, данное видео будет не для слабонервных, поэтому. Всех, кто боится, просим отойти от экрана телевизора, убрать маленьких детей. Вот, э, главной роли у нас будет кот Василий. Да, будет кот Василий, главной роли у нас, вот, который любит жрать крыс, вот, вечно голодный. Поэтому особо слабонервных э, детей э, убираем от экрана. Народ вот такой вот живет у нас в общаге Кошачьи котила. Он любит крыс, мясоед, не веган. Также жрет вискос и еду со столовой, но крысами тоже балуется. Вечно голодный. Вот все, все что осталось от крысы. Такое вот еще раз повторюсь, кошачье щекотило. Да, Василий, его Василий зовут. Вот. Уже съел ее почти. Приятного аппетита. Вон аппетит. Хочу вам показать, на что я буду снимать а, обзоры в дальнейшем. А, вот такой вот телефон я себе приобрел. Думаю, всем видно ближе к камере. Honor 20 Pro. А, я купил его в магазине M-Video. А, думаю, мои обзоры станут более сочными и яркими. И более качественными. Картинка вернее. А, давайте откроем. Еще разочек думаю всем видно он 20 Pro. Так, вот он чек стоит он 31 980 рублей друзья я снова с вами прошу прощения за такой грубый голос с утра Не видите насморк замучил я болею уже здесь почти 70 дней никак не могу выздороветь Выздоровлю на пару дней опять заболеваю Поскольку у нас здесь много в человек Поэтому тут один заходит и заражает всех остальных Поэтому прошу прощения, что я без улыбки А улыбаться вы сами знаете По какой причине я не могу Если смотрели мои предыдущие видео я Сейчас коплю на операцию Чтобы в других своих Вернее в следующих своих видеообзорах Улыбаться для вас в свои 32 зуба а пока что мне это не очень получается, поэтому обойдемся без улыбки. И к тому же утро, думаю, многие хмурые с утра, а, что я хотел. Кстати, я сегодня один в комнате, поскольку все ушли на работу. Я закончил а, вахту, у меня перерасчет и я жду денег, поэтому у меня выходные. Давайте я поднимусь на стул и покажу вам как выглядит матрас сверху. Давайте обследуем этот матрас Она минусы и плюсы. Я думаю, плюсов будет не особо много. Минусов намного больше. Давайте просто посмотрим. Не будем долго разглагольствовать на эту тему. Сейчас я поднимусь на стул. Так намного удобнее сверху снимать, чем в профиль. Более видно, я думаю. Лучше мы его разглядим, да, видите, голос сел, болит горло, никак выздороветь не могу, поправиться. Вот такой вот мы его отожмем в сторону, снизу, более новый матрас, не новый, но более такой чистый, вот видите, да, друзья? Вот этот вот матрасик он вроде бы без особых пятен но все равно на ощупь он не особо приятный какие-то бугры спать на нем я не высыпался толком в поездах и ту матраса намного приятнее на ощупь хотя там очень большая проходимость думаю как и в общежитии люди выходят заходят в поезд куда-то едут и спят естественно на матрасах на этих но они не настолько стрёмные скажем так как здесь вот какие-то точки как от бычков как будто тушили сигареты в этот матрас хотя здесь курить запрещено такой вот а, матрасец мы слазим с вами Идем дальше. Вот. Да, походу бычки тушили. Видите, да? Похоже, тушили бычки. Так, давайте дальше посмотрим. Да, видите? Похоже, тушили бычки. Кто здесь умудрялся курить, я не знаю. Или откуда его принесли. Может быть с помойки откуда-нибудь, но вот такое вот пятно, а, вот, даже боюсь его трогать, не знаю, что на нем делали, а, чем занимались на этом матрасе и с кем. Меня очень долго воняло, как от бомжа, хотя сверху я, сверху я накрывал своей барсаней, застилал, вернее, этот матрас. А, была еще старая подушка, сейчас у меня новая, я вам ее показал уже. И от меня очень сильно воняло, как от бомжа с какого-нибудь вокзала. Хотя я, как видите, не бомж, у меня аккуратная стрижка, наша татуировка есть на шее, прикольная. Не только на шее. Ладно, давайте ближе к делу. Пару дней от меня воняло, я не знал, как себя смыть этот запах. Я очень брезгливый человек, и мне было некомфортно себя ощущать. Одежда моя тоже пропахла, поскольку я спал в ней. А, ну, только спустя месяц а, запах куда-то исчез. Давайте посмотрим соседние кровати, чтобы не думали, что я матрас откуда-то привез издалека и подложил сюда. Друзья, давайте посмотрим соседние кровати, чтобы не думали, что я этот матрас откуда-то приволок с покрывалом издалека и здесь положил и типа а, Делают тут ложные показания. Нет. Я просто хочу, чтобы вы знали, куда вы въезжаете. Я думаю, администрация примет э, к сведению. Мои замечания. Администрация этого общежития и поменяет матрасы с подушками, чтобы люди отдыхали, а не мучились, как я, например. Давайте посмотрим. Вот на этих... А в койках люди спали, в двухъярусной кровати, кто-то съехал сверху, снизу еще люди остались Видите? такое вот одеяло, если это можно назвать одеялом, все бесформенное Вроде бы запаха нет неприятного, такое вот оно Вот такая вот подушка, как кишка, я даже не знаю с чем это сравнить Слышите мой дрожащий голос, немножко колеблется, это э, колебание, вернее, в моем голосе, это неприятно мне просто ее трогать, фу, такая вот, я на такой же спал, какие-то комки, если бы смотрели Чужой, когда там э, из девушки живота вылазил его детеныш, вот тут такое же ощущение, что там детеныш тяжелый, и вот вот он вырвется наружу, порвет эту подушку, какая то субстанция внутри, неизвестного происхождения, извиняюсь. Это жесть, люди это жесть. Никогда не думал, что так было вообще. бывает вообще в общагах. Это моя первая вахта, первое мое общежитие. Вот другая кровать, другой матрас. Видите здесь, видно даже зала. Видимо здесь бычки тушили об него. Люди, это просто жесть вот такая же подушка ужасная как потяжелее рука устала возьмем камеру другую руку Вот видите да какие пятна давайте понюхаем или так не воняет но и немного есть неприятный запах такие вот следы пятна Фу, даже неприятно их трогать Ради вас их потрогаю. Да, похоже на семенную жидкость мужскую. Или что-то еще Такая вот как клей ПВА засохшая. Я не знаю, что это мужцо плечи да. Второй матрас. Снизу. И третий. Опа, находочка. Такое вот пятно. Видите, Да. Непонятного происхождения. У меня камера плохо фокусирует. Я взял другой телефон. На него я пока не снимаю. Я вам его покажу. Чтобы знали на что я снимать. Буду следующие свои видеоролики. Так. Кричать во весь голос не могу. Меня может услышать охрана. И как я понимаю здесь нельзя снимать. Никому это не в плюс пойдет. Видите да какая грязь это жесть это просто народ жесть давайте я поднимусь выше, повыше вот сверху вам покажу короче народ, делайте выводы сами стоит здесь жить или нет стоит ли спать на этом всем или не стоит пишите в комментариях Ваше мнение по поводу этого всего. У меня даже голос пропадает. Всего увиденного. Мурашки по телу. Смотрите. Как тут клапан не быть. Думаю, это видео вам будет полезно. Я сделаю добро люди обратно возвращаются на вахту в это же общежитие бронируют места свои кое-какое -что место, чтобы лучше не заняли вот кто-то нижний очень любит хотя вот у меня а верхнее оно мне больше нравится, потому что никто сверху надо мной не лежит, не пукает не шевелится кому-то нравится снизу вот все видите, да? забронировано до 6 11 19 еще приблизительно 10 дней сегодня у нас 24 октября вот кстати тоже пятно но она не столь большое и в ногах видимо хозяин этого матраса поэтому многие положил э, так разместил этот матрас чтобы пятно не было в голове в ногах вроде бы не так неприятно. Вот такие стены потолки кому интересно потолки нормальные друзья Но ну вот мне пора домой а, собирать вещи уезжать с этого общежития а, вот он мой рюкзак видите да все всем видно на ней. друзья вот мой рюкзак вещи почти все собрал видите да так тут тоже почти Пусто моих вещей нет, только полотенца, постельное белье я убрал. Так, второй рюкзак тоже надо будет убирать. В принципе, полки тоже пустые, все видите, да. Не хотел, конечно, чтобы мои трусы попали в кадр, но думаю не будете смеяться крайней мере мне это потом припоминать а, увидимся с вами позже думаю ролик получится ярким насыщенным интересным а, такого не покажут по телевизору надеюсь по теле а, смотрите youtube обязательно крутой сайт там мои ролики подписывайтесь на мой канал также есть в Одноклассниках, ВКонтакте, в Инстаграме появилась моя свежая страничка. Вот это вот мои сумки, рюкзаки, вернее. Такие вот. Три рюкзак, два рюкзака и одна сумка. Так. Что-то у меня интересного есть. Такая вот пола. Соса соло. Как ее в простомороде называют. Язык уже завязывается, на улице полный, я решил согреться, но что-то переборщил. Согревание. Так. так, вот я в пакете, как говорится, бумажного не было. И вот такой вот классный напиток, на мой взгляд. Это Red Label, виски. Ирландский, нерванский не знаю, но знаю, что по шарам не дало хорошо. Друзья, погода закончилась моя маленькая, большое приключение. В задних днях вы не можете наблюдать убермак Московский, не одного пожалуй. Кстати, вас всех спервы снегом Сегодня у нас. А кого сегодня число у нас не подскажешь? Какое? Друзья, я забыл совсем сегодня 30 октября. Первый снег. Наверное, видно, думаю, может быть нет. А сзади меня я даже не забыл, насколько я на дороге поддал, наверное. Капли в рот 70 дней, и тут сорвался. Прям электрички. Взял вискарик, и повы. Скурил ароматную сигаретку за это меня не осудите, а посмотрите это видео до конца, самое главное до конца, поэтому смотрим видос, ставим лайки, комментарии, также при желании подписывайтесь на мой канал, каждый из вас кто-то был на вахте Москве кто-то только планирует это сделать, поехать в Москву на заработки и вам наверное было бы интересно как вообще уже в Москве, что из себя представляет общежитие. Для меня это первая моя лавка. В дальнейшем я буду еще снимать видеоролики на тему раз на общежитии Надеюсь, меня не убьют. Mm -hmm. Владельцы этой общаги или кто там, как Москва это большая мафия. Поэтому, в принципе, я все это делаю, делал. делал. Друзья, не забываем ставить лайки, комментарии. Также подписывайтесь на мой канал а, в Ютубе. А, также есть однокласники контракте Вы можете также там мои группы. А, плюс ко всему я завел аккаунт в инстаграме, туда вы тоже можете добавиться ко мне подписчики и наблюдать за моим а, дальнейшим творчеством. Народ, вот так вот в туалетах московских на вокзале спят кабинка. Слушай, тихонечко слушай. Приезжаю на свою станцию, буду Тынский я и сделал старт в Москву. Сейчас я приезжаю в посол городского типа, проще говоря, в нежнее. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал в Ютубе. Также есть в Одноклассниках, ВКонтакте, в ВКонтакте также есть мои группы, все еще есть поставляли. Поэтому очень приятно было с вами провести все время. Надеюсь, вам тоже. Не забываем подписываться. Всем пока. Друзья, ну ок, я и дома, вернее, в деревне, откуда я и собирался покорять Москву, работать вахтой. Я уже отработал, приехал, как видите. Чему я решил снять это видео? Этот кусок, вернее, жирный, вставить в ролик. Как видите, на мне одежда, от которой я был на вахте в Москве. Я ее постирал. То есть она на мне уже стиранная, кипяченая. Поскольку там были клопы, я не хотел их завести к себе в дом. Сначала прокипятил, потом кинул машинку стиральную, которую я починил. К сожалению, у меня на телефоне память закончилась, и я снимаю на телефон. Также у меня флешки все забиты уже материалом с Москвы. когда я был. В этот раз я много чего снял интересного для вас. Поэтому подписываемся, ставим лайки, комментарии. Следим за новостями моими новыми видео, которые я в ближайшее время выложу, как сделаю видеомонтаж. Ну вот, я рюкзак постирал. Он мокрый, как вы видите, да? У меня аж от возбуждения руки дрожат. Вот он еще мокрый. Это последняя шмотка, которую я себя кинул в стирку. Все это я оставлял в сарае. Я уже показывал вам этот сарай. Тут я немного прибрался. Поскольку очень много гневных комментариев, то что я вот в сарае крыс развел, типа было не убрано поэтому. Тут крысы завелись, на самом деле они здесь были и до меня вот сумка последняя, которую мне осталось прокипятить и постирать у меня так дрожат руки, видите, да это от перевозбуждения, мне не терпится вам быстрее показать свою находку очень интересную, я до последнего надеялся то, что я никакую с собой живность не привез это знаете, как фильм о Чужой когда там героиня была и корабль, этот Чужой залез и она с ним полетела на землю, по-моему если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня в комментариях, пишите сюжет фильма. И правда ли в конце концовка она отправилась чужим на борту на землю. Ну, не знала она, естественно, что он залез. Также я вот нашел пришельца, подселенца, скажем так, в этом рюкзаке. Вернее, в тазике. Он еще кроссовки замочил. Они отмачиваются. В них я работал. Кроссовки новые, поэтому и жалко. Я их купил там в Москве, вернее, у них на работе выдали за 1600 рублей. Поэтому выкидывать я их не буду. Они не порвались, не потерлись. В принципе, ходить в них еще так можно, по улице. Давайте к делу. А, Нашел я вот что. Давайте откроем баночку. Я специально накрыл. Он уже мертвый. Вареный, как креветка. Такой вот зверь. Надеюсь, всем видно. Вот он, чуть, чуть не сдуло. Смотрите, пишите в комментариях, что это такое. Я посмотрел фото на YouTube, юту... ой, в поисковике. Давайте так, руку положу, чтобы не дрожало. Так, видно, думаю, всем да? Этого зверя, он уже мертвый, крупный такой, мне кажется это клоп, он уже сварился как креветка, поэтому я думаю в дом я их не занес, потому что я вещи сначала в сарай скидывал, потом я их кипятил, сарай холодный на улице уже конец ноября, в принципе они боятся такой температуры, не дохнут, но и не лазят, не ведут активную жизнь, Вещи я все прокипятил Потом кинул в стиральную машинку И вот я в тазике э, Это моя пепельница Извиняюсь, я курю, но бросаю. Вот потом этом тазике он плавал Когда я вытаскивал рюкзак Такой вот зверь Давайте его сейчас прикончим до конца Так вот сделаем Я думаю, будет слышно хруст Сейчас. все Этот зверь теперь он точно не оживет и не воскреснет вот он всем видно надеюсь такой вот его даже жало жало я уже приплюснул но сейчас фокусирую попробую вот давай давай ж купил тебя из-за того, что... Это я телефону говорю. Увеличивает очень хорошо Honor P20 Pro. Вот он ужал, чем он меня кусал. В общежитии меня очень просили не выкладывать этот видос, не рассказывать всю правду, что там есть ломпы и всякая фигня. Но я решил снять и выложить для вас, чтобы... Но я их не развожу, поэтому у меня не ферма, хлопок. Поэтому, думаю, вы мне поверите, что это действительно так.